Приветствую, друзья! Снова с вами канал Секреты Ютубера. Давненько я ничего не записывал, просто так получился, что с головой ударился в различные 3D-модели, синематики и прочее, прочее, прочее. То есть сейчас изучаю Unreal Engine 5.1, одновременно продолжаю работать с программами Характер Креатор и Айклон. Ну, все стараюсь изучать, делать, чтобы дальнейшие ролики, видео на канале были более такие красивые, более привлекательные, что ли. Ну, тем более, что анреал он позволяет не только делать кинематографичное качество изображения, не выходя из дома одновременно игры ну в общем это целая вселенная единственное что вот пока вот могу показать начало но это еще не анреал это фон 2d ну во всяком случае покажу то что вот делаю сейчас к чему сейчас готовлюсь следующее видео которое выйдет на канале и из-за чего я вот так вот задержался, задержался. Не уверен, конечно, что видео будет именно такое, возможно, я что-то переделаю, но не в этом суть. Суть в том, что сегодня я хотел вам рассказать про то, как вручную устанавливать контент в программу DAS Studio. Было видео уже на канале, посвященное как устанавливать контент через программу Dim, Dim Install Manager. И тогда я пообещал, что в, в следующем видео расскажу, как вручную это делать. Потому что не все пакеты позволяют автоматически устанавливать. А некоторые приходится устанавливать и вручную. Ну что ж, давайте разбираться, давайте смотреть. На самом деле все очень даже и несложно. После того, как мы программу запустили, а так как вы ее уже скачали, наверное, на прошлом занятии, то она у вас уже есть. Мы должны определить, куда закидывать наши пакеты. Самое простое: зайти вот в настройки шестереночку. Базовые настройки открываем. И ищем ссылочку. У нас вот, вот контент. База патч. Открываем ее. По сути, вот она а, папка, где у нас располагаются все наши пропсы, позы, движения, анимации и так далее и тому подобное. Именно сюда нам нужно будет а, все и закидывать. Ну, давайте вот посмотрим. Вот есть у меня такой вот а, архивчик. Сейчас вот я создам здесь еще одну папочку, чтобы распаковать его. Так, папочку сюда мы вставим наш архив и распакуем его. Так вот папку мы распаковали, внутри находится еще у нас две папочки документация нас не интересует и папка продукт. Заходим в папку продукт и мы видим, что нам нужно это все скидывать в папку people. Копируем, копируем, переходим в нашу папочку библиотеки das library и вот у нас есть папка People, мы можем просто сюда закинуть, потому что мы полностью папку скопировали, и все, что находится в той папочке, которую мы скопировали, она все объединится с нашей коренной папкой, кто пишет туда. То есть вот мы заходим, Genesis 8 у нас там было, Genesis 8 Family, то есть женский, восьмой так, позы. Так, нет, значит, не восьмой у нас был, именно восьмой женский. А теперь осталось запустить саму программу DAS Studio и обновиться там, чтобы... Да, ну, в принципе, сейчас у нас программа DAS Studio не запущена, поэтому, когда мы ее будем запускать, содержимое автоматически обновится, и мы все и увидим. Ну, в принципе, на этом все, что особо сильно тут разглагольствовать. Больше... По сути-то и нечего сказать. Все очень просто. Если видео было вам полезно, ну, вы сами знаете, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, комментарии пишем, хорошие, нехорошие, можете дизлайки ставить. По сути дела, роли не играет. Главное, проявляйте свою активность под видео. Это самое главное, это помогает продвигать канал. А я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ждите новое видео. Скоро будет магия шрифтов. Интересное видео про... Ну, в общем, про что, сами узнаете. Если посмотрите, конечно, это видео на канале. И не пропустите его.